Ничего не встало, я могла бы. Так, вот это я, да, вот это я, рыженькая, вот это я, да? Ага. Ну Значит, что дальше? Дальше? Тут на острове. Что Пока... делать-то, что делать-то? На острове, да? Вот это мой остров? Это мой остров. что я должна сделать? Можно, можно, конечно, бегать, смотри, но... а поэтому... И... О, А поэтому, уберись, а по этому острову можно побегать? А как я буду бегать? Не, не надо, не можно, конечно, вот так, смотри. Звук можно уменьшить? Нет. Ну, и чё, я... ну вот так вот нажимаешь, прибавляешь, ну, вот так Куда нажимать-то? Вот. колесиком. Нажимать вот, вот Опа! Чё, чё, это... О, это кто такие? Это, это кто? Это осьминог, он О, и он, на... делает? он меня сейчас ворует? Вулкан. О, вулкан. Что мне делать-то? А делать не двигай, не двигайте. Я застыла. Ты не застыла, конечно, но... А что делать-то? А что ты за меня играешь-то? Пока тебя не уничтожат ждать. Ой, вот это я включусь, да? Да, это ты. И что должна ждать, что я хочу сама на кого-нибудь нападать? Это ты, что ли? Это не я. А где ты? О, вулкан рядом с тобой. А где ты-то? У меня компьютер выключился. А что? Что там выключился-то? Включай. потому что я там дернула. Дернула? Теперь что, предупреждал то Я тебе одного это делать-то буду теперь час. Максим! А вот как кто-то, кто это, кто... Я сейчас пришел, наверное, А это кто? Катана это Вот это катана это меч, вот это вот. А, а, кто а, а, а, а, а, а, а, а, с а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, это а, а, а, вот а, И куда я вылетел в другую сторону Опа! И куда я попала-то это? Ты пока Я Хорошо, что мы оттуда прыгнули. он хотел этот присосаться к нам. Он хотел убить нас. И что я тут стою опять? Ничего не делаю. Да потому что это остров. Смотри, вот здесь вот надо, нельзя прыгать. Он попрыгал и сломался. Вот там тоже прыгать нельзя. Я сейчас выбегу туда. Не успел. А где ты меня спасаешь? Ты Ты меня убил! что теперь van, van, van, делать? Ничего, ничего. Нажми сюда. Вот. Это что такое? Сюда не Получить награду. Ох, я должна награду. Ах, награда. я люблю. Самое интересное. Это что ты мне, я сама должна, наверное, знать? Ну ладно, учи меня. Да ты ничего не знаешь. Это что? Это что? Блин, начался пятый уровень. Следующий? О, и опять очнулась, так, я очнулась, проснулась, рядом, нет никого. Ты видишь, я даже плачу, Ой, ты меня плащ боился, крутой теперь, боятся все, да, его? Не, а у них тоже плащи есть, у всех плащи, даже у меня. О, теперь я крутая, а это кто такой, что они там брызгают? А где ты, Максим, где ты? Я хочу, чтобы ты рядышком был со мной. Мне надо бы, главное, бежать от От кого? От Лука. Тогда я сама я буду, убери руки твои. Куда вот сюда бегу? Да Куда-куда-куда? Бегу-бегу! Убери, я сама бегать буду! Куда Давай, Беги! Беги сюда, нажми, нажми, прыгни! Я тебя спал. Это ты, что ли? Нет, Нет это какой-то поляроид. Это... Алиса поляроид. Привет, Алиса, привет, Алиса! Опа-опа-опа! что? Опа, опа. А... а мы с тобой, Алиса, что тут стоим теперь? Оглядывайся такие, Алиса туда-сюда попрыгала и... Там, как раз, не уходи с острова, а тут умрешь. Ага. Стой здесь, не... Стою. Не лучше не уходи за Алисой. Если она уйдет, то ты лучше не уходи с него. Алиса, привет! Поп-по. Поп-по. Поп-по? по по 25 РТ. А это Алиса полирует. А почему у меня не написано, кто я такая? Да потому что это ты. А у Алисы там написано, что я такая вот эта вот буфта? Что ты мне бофта называл? Косторкой назови меня. Переименую, я косторка. Какая-то бофта. ничего страшного, у тебя бофта да. второй уровень. А ты так и не включил таймер? Это нет. Ну так включи. Не надо. А сколько время-то? 32 3. минуты, мы начали в 17. Ну ладно, до 10 мы играем все. Знаешь, чё? вот что тут интересно скажи? Вот она стоит, О, вот ладно, я стою. Блин, а это что такое? Длина, длина, длина. Ну и что? На него не а что а я тут стоять-то без фонтов должна? главная удача видишь там тебя могут за первое место поставить вот кстати ты это я что там делаешь а почему я там должна что это кто меня туда выставил ты на втором месте стоишь а это парень на первом а это на третьем а ты на втором месте стоишь интересно круто кто меня туда поставил тут есть жюри какое-то нет это кто последний выжил. Он а тут надо выжить, да? надо А открутиться от всех опасностей и выжить, что ли? Да, чтобы Господи, помоги мне, чтобы у меня... Это чей остров? Мой, где вот этой вот Алисы? Ой, а она прыгает. А как мне попрыгать тоже? Интер. Интер прыгать? Опа, опа. Мы вместе с прыгаем. Смотри, Мы вместе с Алисской прыгаем. ла ля ля ля ля ля ля Прыгай, прыгай, прыгай, скорее! что Алиска, прыгай, мы с тобой прыгаем. И что дальше? Вы все утонули, нет? Нет, все. А где я? Туда надо бежать. Куда, куда, скорее! Это я? Где? Куда бегут-то я? На другой остров? Да, я спаслась хорошо. А это Алиска, куда делать? Опа, не прыгай! Это ледяной? Я попала на ледяной? Нет, это сука, где ты будешь, если будешь прыгать, он сломается. Что меня застыть? Не трогай! А! Не трогай! Трещина! Иру, где я? Вот ты. Ну ладно. С тобой сейчас все нормально. Ты сейчас воюешь против своей алиски. Что я воевать с ней? Она хорошая девочка. Она, она, хорошая, конечно. Я с ней не хочу воевать. Опа! Опа! Снимок! Вот А меня? Она сейчас тебя убьет, Катана. Вот это Катана? А если есть Катана, то она уже начинает нападать, да? Да. А без катаны она не нападает. А если катана появится. А, я куда побежал? Куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда? Пришла. Одесса. А, я тебя. Алиска взяла катану. Ох, она, Алис. Где я, где, где? Вот она. Вот, надеюсь, что ты ее А! Кто-то, кто такой? Остров, а у нее ледяной остров. Так, тебе удача ваша. Либо тот остров потащить, либо этот остров потащить. Так, посмотрим еще какой у вас. Он, он утащит? Кто он? Милова. У тебя коров Угу. Опа, сейчас все решит финальный раунд. Это уже все конец игры получается? Это финальный раунд. Где мои я Смотри, смотри, смотри! Что, что, что, что? что у нее опять катана! Это аиски-то? А, а вот да? Что, а что за ворота такие там? Так, ворота самурая. А самурая-то кто? Самурай... Куда побежала, куда побежала? Я не... Давай я буду бегать-то! Куда нажимать-то? На Попробуй только размахал что куда нажимать? Моя мысль где? Опять, Это третий, другой уровень? Выси, какой сундук дал. Кто дал? тайное правительство? это. второе место! Полюбуйся на себя! Полюбуйся на себя! Я второе место! Ура! У меня уже две медали. Мне меня три было. Опять упала. Встал, очнулась, проснулась. меня рядом И нет никого. И ничего не делай. Ничего не делай. И жду. У -у -у -у. Они опять враги. Прыг... Это что? Это чей ботинок был? Это что было такое? Он стыд на тебе, этот парень. А кто такой? Вот пойдешь О, на поту? Давай попрыгаем. Да я сама-то буду нажимать на глупочки. На какие? Прыгай просто. Вот это ты прыгаешь. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты! Ух ты! Если бы какая-то опасная, может перепрыгнуть на другой а уровень. А как это сделать? Вот так вот просто, смотри. И вот туда прыгать сразу. Эй, И вот туда я И вот туда Ой, звонит. Всё, всё, кто-то звонит. Опа! Кто Опа! Звонит. Опа, бабушка, а, по тут убрался! Алё? Да. Ага, вот, ну, добрый. Так. Так. А у нас темно синий, да, ничего, бабушка. На все, нас. Сейчас этот парень убьет, а Хорошо, Хорошо, хорошо. Я бабушка, с тобой Алиса, кстати. Алиса. Еще раз. Так. Ага. Угу, угу. А где это будет происходить все? А, ну, в которой мы учились, да? Класс. Мама ну, ну, ну, я там была. Ага. Хорошо, значит, а подожди, а галстук надо одевать? А что-то как-то без галстуков не солидно. Ну, ладно. Вы все, понял. И туфельки черные. Ну, ладно, тогда я Лене позвоню, что я с ними не поеду, поеду с вами. Я поеду на автобусе, да? Обашка, ты здесь тогда я звонить не буду. Ну ладно, всего доброго, спасибо большое. Значит, завтра едем 10-200 рублей на папезу. Ты сюда зашла. Шесот, значит, рублей. Ну и на расходы и сухой поел. Вот и так, нам осталось играть десять минут. Подожди, подожди, подожди. Дай я пока сверну и открою эту камеру. Открой, тогда еще десять минут. Хорошо. Вот этот надо. Фантазия студия 7 открыла, да? Я перед тобой Это у тебя шумит? У тебя. У шумит? А, это я свернула игру после. Понимаете, ты